Приветствую, с вами опять я, Сергей Бердачук. В этом видео я хочу поговорить про важность оформления вашего сайта, именно про картинки, как готовить картинки, чтобы ваш сайт еще лучше привлекал клиента. Дело в том, что если вы попробуете набрать в поисковой системе какую-нибудь фразу, например, как привлечь клиентов, да, завлечь клиента, И здесь есть раздел картинки. Вот обратите внимание, что вот эта вот картинка, она ведет на мой сайт. Она интересна. Эта картинка тоже ведет на мой сайт. Она интересна. И вот эта картинка. Нет, это не моя. У меня это похожая есть. Вы получаете дополнительный источник трафика на ваш сайт по ключевым фразам. Не только по поиску, а по ключевым картинкам. То есть вот эта вот картинка тоже ведет на мой сайт, если так открыть. Люди... Вот здесь вот, показать на странице. Открывается статья вашего сайта. И чем качественнее будет ваш сайт, тем лучше ваши картинки, тем больше будет дополнительно поток клиентов. Важная особенность на странице. Первая картинка желательно, чтобы она была на маленьком разрешении, то есть вот например здесь у меня ширина 300 пикселей небольшого размера но она привлекает глаз она ну, как внимание привлекает да? по нажатию по клику на нее у вас должна отображаться большого разрешения картинка поисковики любят не просто чтобы картинки маленькие были а чтобы была еще вторая версия именно в большом разрешении и обращая внимание желательно на ваши картинки делать водяные знаки прописывать адрес вашего сайта, ваше авторство, чтобы это, опять же, дополнительный поток клиентов, если кто-то будет эту картинку где-то скачает, а потом зайдет на ваш сайт просто набрав в браузере. Как делать такие картинки? Ну, во-первых, вы их собираете. Например, я, когда езжу по разным странам, я фотографирую всякие интересные места. И когда мне надо подготовить статью, вот, например, я готовлю статью. Методы поиска и привлечения клиентов в магазин. Я оформил ее как обычно. Кстати, про оформление. Здесь мы разделяем, обязательно желать, желательно делать подзаголовки второго уровня. Первый уровень ⁇ это у нас заголовок основной статьи второго уровня. Такие вот подзаголовочки. Основные ключевые фразы выделять жирным цветом и разделять на небольшие абзацы, чтобы клиентам было удобно читать. И концовка статьи желательно каким-то действием, которое вы хотите получить от клиента. В данном случае это переход на другую связанную страницу. Но там еще сбоку будут баннеры, которые будут привлекать на дополнительные действия. Я рекомендую делать одну-две картинки на каждую статью с вашего сайта. Первую картинку я оставлю обычно в левый крайний угол для этого я выбираю картинку которая может привлечь ну вот например достаточно яркая Обращаю внимание что желательно чтобы были вкрапления красного цвета то есть на маленьком разрешении вот оно на маленьком оно должно быть цеплять ваш глаз чтобы издалека сразу было интересно посмотреть что там такое Ну можно немножко подкадрировать чтобы не все изображение нам показывать вот так вырезать самую важную часть из него применить может быть попробовать коррекцию если что-то изменится здесь есть кнопка экспорт эта программа кстати программа называется Пикасса от Google если зайти набрать Пикасса скачать бесплатно вам откроется страничка Пикасса есть версия для Windows Программа бесплатная, ну, она своеобразная, но тем не менее именно для подготовки интернет-картинок она очень удобна, потому что практически мы в несколько шагов делаем фотографии. Вот это фотография, например, у меня с Вены. Здесь я указываю размер. Ну, для публикации в общем-то, исходный размер этой картинки достаточно большой. Если посмотреть, свойства она где-то 8 мегабайт. То есть вот у нее размеры 4000 на триста. 3000 пикселей для публикации в интернет это слишком большой размер вам не надо такие большие картинки но 1024 это уже достаточно большой размер который помещается на экран можно 1200 для более крупных экранов но ну, я в принципе 1024 обычно ставлю здесь ставим добавить водяной знак она автоматически определяет я здесь прописываю один из моих сайтов ру нажимаю кнопку экспорт вот она проэкспортировала открыла мне папочку с картинками. Вот картинка. Обращаю здесь внимание, вот здесь получилось имя файла оригинальное. Когда вы публика... публикация на сайт, вы делаете имя файла латинскими буквами с описанием, что изображено на этой картинке. В данном случае это манекены в витрине. Да? Ну, допустим, напишем витрина. Витрина. Витрина магазина. Там расширение по умолчанию JPEG Я рекомендую именно экспортировать JPEG, вот JPEG с качеством 85 Достаточно неплохо получаются картинки Вот она теперь называется витринный магазин Я Сразу подготовлю вторую картинку, чтобы было что закачать на... Здесь назад библиотеку Сейчас выберем что-нибудь такое тоже оригинальное ну вот оригинальная картинка тоже баннер на тоже это из Вены. откадрирую, беру лишние элементы может быть даже вот так вот применить тоже попробую фильтры применить более ярко и качественно экспорт тоже в эту же папочку нажимаем и переименую это будет у меня баннер далее картинки готовы программу можно закрыть мы их добавляем на вашу страничку ну, я в данном случае на примере wordpress в зависимости от вашей системы управления контентом это может быть немножко по другому делаться важно добавлять именно картинку чтобы она у вас была на сайте в двух вариантах wordpress делает это автоматически Загрузить файлы. Выберите файлы. Можно их прямо даже перетащить. То есть я здесь делаю первую то, что с красным цветом, чтобы она более яркая выделялась. Добавить медиафайл. Вот здесь обращаю внимание. Атрибут Alt. Вы должны прописывать альтернативное описание, что изображено на картинке. Ну вот у нас тут опять же латинскими буквами я кириллицей прописал витрина магазина. Я так и прописываю витрина магазина. Это будет при наведении мышкой отображаться текст. Точнее, описание это тайтл, если наведение мышкой. А это альтернативный текст, если вдруг выключены картинки. И делаю еще дополнительный элемент, это подпись. Ну, подпись это то, что будет снизу под, под картинкой при форматировании WordPress. Пусть это будет... Витрина должна привлекать что-нибудь такое. Витрина должна привлечь клиента делаю ее разместить слева вот здесь у меня указывается размер средний 300 на 225 и указываю на медиафайл что это значит что когда я оставлю в страницу у меня здесь будет небольшое изображение по клику будет переходить на полный медиафайл это конкретно для wordpress для других систем это немножко может по другому отличаться ну и для разбавления статей чтобы было интересно читать я где нибудь еще дальше добавлю вторую картинку но уже справа. Обращаем внимание, видите, картинки они все яркие, все по возможности с использованием вкраплений красного цвета. Красный цвет очень сильно привлекает людей. То есть я вот выбираю эту, эту картинку, подписываю, обязательно подписываю альтернативный текст. Что здесь изображено? Баннер. Баннер в витрине. Прямо в подпись не должна. Если вы здесь, здесь пишете тексты, они не должны в и в, в описании, в атрибутах пересекаться. То есть, если мы пишем, мы должны: панер, витрине способен, привлекает взгляд. Дело в том, что потом по атрибуту alt, по подписи и по описанию, описание это то, что тайтл, когда мы наводим мышку, это обычно действие, которое мы хотим получить. То есть, если мы делаем кнопку, например, то вот здесь мы в описании прописываем, что Кликните, чтобы открыть. Кликните, чтобы записаться. Ну, в данном случае мне действия никакого не надо, поэтому я просто подписываю Alt и подпись. И здесь ее размещаю справа. Вот она вставилась. Ну, левую картинку еще немножко подформатирую. Выставлю рамки. Дополнительные параметры. Рамку нулевую и отступы. Опять пикселей, чтобы немножко текст выравнивался более аккуратно теперь опубликовать и можно посмотреть вашу статью как она будет выглядеть очень важно чтобы все было в гармонии чтобы было приятно глазу читать есть, заголовок статьи картинки чтобы вы скролировали текст был оформлен красиво чтобы удобно прежде всего думаем о посетителях вашего сайта не думайте о том как бы с оптимизировать статью под ключевики важно чтобы людям было интересно что они искали методы поиска и привлечения клиентов значит здесь мы статья именно про это картинки должны быть от... относительно релевантны в принципе они могут быть и немножко другой тематики но важно чтобы они как-то вписывались в вашу статью и по клику на картинку у вас должны открываться либо отдельная страница с этой, страни... с этой картинкой либо какое-нибудь всплывающее окно либо же просто ссылка на страницу на картинку важно чтобы она была. У меня просто ссылка на, на картинку открывается и они хорошо индексируются поисковыми системами. Соответственно, вы получаете дополнительно поток клиентов. Это фактически ваше конкурентное преимущество перед всеми остальными, кто про, просто оптимизирует страницы. Важно именно гармонично наполнять все ваши статьи и их оформлять блоками. То есть под заголовки. Вот это вот TKH2. Вот если обратить внимание, то здесь у нас будет видно что вот это вот видите теги h2 h1 это основной тег основной заголовок ваш текст удобен для пользователя и картинки привлекательны Ну и соответственно старайтесь делать такие блоки если у вас система управления позволяет еще третью там картинку на маленький то есть вы подготавливаете несколько вариантов большую среднюю маленькую маленькую на превью вашей статьи и можно даже сделать вырезку из той, что у вас было оригинально, то есть вырезать какой-нибудь маленький фрагмент, желательно вот так вот, например, вот этот вот кусочек с красным цветом посередине, чтобы привлекать клиентов. Применяйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт большепродаж.ру. До свидания.